я вам показал у меня есть водительские <связать> права да что да вы что да. я тоже Принят, ваших я ваших, в... я ваших тоже не видел я не вижу ваших полномочий а, знаете, нет я, я не слышу, слышу. не я понимаю ваш слышу. язык. Я? Могу жить, где хочу. Нет, я не молдаван. Нет, нет. Какая разница? Какая разница, откуда я? Где хочу, там и живу. Ваше какое дело? Да что вы? Где написано? Ну где написано? Я вас не понимаю по-русски. Я к вам по-русски обращаюсь? Сто раз вам говорю, что я не понимаю Свободны, я вас не задерживаю Вы докажите, что вы орган государственный Вот так Что доказать, что тебе еще надо? Документ это, это неудоставление не является государственным Нет А вот кто его выдал? Вы служебные? Полномочия ваши МВД должен выдать. А вам кто выдал? ИГП. ИГИПИ кто это у нас? Инспекторат, генерал я... полиции, кто Сейчас это такой? Не ты камень. Я не понимаю ничего. Не понимаю я вас. Я по-русски понимаю. Вы человек? Вы человек? Вода вы вода человек? суда, вы Сюда, вода сюда вода. вызывайте. Ну, да что вода вы? Вода. Нет, сюда я вас не понимаю. Сюда вызывайте переводчика. переводчика Сюда переводчика вызывайте. У каждого преступления есть имя и фамилия. Я вас записал, так что действуйте. Вы по закону действуете? Вы по закону действуете. Вы, вы по закону действуйте. У меня у вас акты. Конечно имею. Я вам показал, в руки не дам, пока вы не докажете, кто вы такие. Скотец не Как Александр. По Караман Александр. Я не знаю кто такой Караман Александр. Я Александр живой мужчина. Я бенефитат. <клых> Оно выписано на, на мое имя.